Фабрика интерьерной ковки в преддверии 2019 года предлагает обновленную коллекцию декоративных колпаков, а именно новинку сезона – колпак поросенок. Забавные колпаки поросят выполнены из панбонда высоту полтора или 1 метр. У основания в 90 см имеется фиксирующая кулиска для прочного удержания колпака на растении. Колпаки служат не только для декора. Их главная функция это защита растений, винограда, роз, хвойников в зимние и осенние периоды года. Укрывные колпаки от оптового производителя на сайте фабрикаковки